Всем привет! В прошлом видео мы написали процедуру для пакетного сохранения деталей в формат STEP, но у, у нее был один небольшой недостаток, это время работы. Вне зависимости от наличия файла, процедура сохраняла все компоненты и заменяла эти файлы. То есть, если одна и та же деталь встречалась в сборке в дереве несколько раз, то, соответственно, несколько раз данный файл сохранялся в папку на диск. В этом видео предлагаю немного доработать функционал нашей процедуры и не сохранять те детали, которые уже были сохранены. То есть не заменять файлы на диске, а переходить просто к следующей детали. Итак, для начала, чтобы нам понять, насколько мы можем ускорить наши процедуры, давайте здесь в коде допишем несколько маркерных точек. Эти точки будут показывать время начала выполнения процедуры и время окончания. Вот здесь я допишу есть начало выполнения процедуры так. а вот сюда мы допишем окончание выполнения процедуры Сейчас э, запустим э, нашу программу. Я открою э, ту же самую сборку и посмотрим, сколько э, по времени процедура будет э, выполнять э, все вот эти инструкции. Сборка у меня открыта. Папка с ранее сохраненными файлами Step тоже. Здесь всего 24 файла. И я не проверил, все ли детали были сохранены. Давайте проверим это сейчас. Зайдем в Assembly Expert. И здесь посмотрим уникальные детали, 28 штук. У нас 24 файла, но мы писали некоторые исключения. Мы писали на исключения на крепеж, и здесь 1, 2, 3, 4. 4 разных файла крепежа, 28 минус 4, получается 24 уникальных детали. То есть наша процедура тогда отработала правильно. Сейчас я удалю вот эти все файлы, они больше не нужны. И я запущу нашу процедуру. Процедура э, запущена. Давайте нажмем на кнопку ⁇ Сохранить степ ⁇ и посмотрим. Сколько времени потребуется нам для того, чтобы сохранить 24 уникальных файла в формат степ с перезаписью файлов. Сейчас происходит проход дерева и сохранение файлов в папку. Итак, на все про все у нас ушло 27 секунд. То есть на 24 файла у нас ушло 27 секунд. Сейчас мы внесем некоторые изменения и посмотрим, насколько мы смогли уменьшить время работы программы и, соответственно, увеличить производительность. Я завершил отладку программы и теперь мне необходимо проверить наличие либо файла в папке что самый простой вариант либо создать новый массив записывать туда уже сохраненные файлы и каждый раз при прохождении нового компонента сравнивать сохраняемый компонент с элементами этого массива Но первый вариант наиболее простой давайте его будем использовать после получения имени конфигурации я допишу сейчас процедуру файловой системы определить наличие файла Итак, мы будем определять наличие файла вот по этому адресу. Я скопирую этот адрес. И теперь, в зависимости от того, какое значение примет переменный файл Exist, True или False, то есть истинный или ложь, мы будем либо сохранять, либо не сохранять. Итак, здесь мы поставим сразу true, то есть у нас при прохождении массива, при прохождении цикла здесь эта переменная будет всегда принимать значение истина. Если эта переменная будет принимать значение ложь, тогда мы будем сохранять файл формат степ. Если же оно будет принимать значение истину, тогда ничего сохранять не будем. Так, я запускаю программу на отладку. Сборка открыта. И давайте посмотрим теперь, за сколько времени наша процедура выполнит вся команда. Итак, прошло 18 секунд, в 41 секунду мы начали, в 59 секунд закончили. Да, 18 секунд. Предыдущий результат у нас был 27 секунд. Ну что ж, практически на треть быстрее процедура выполнила свою работу. Давайте посмотрим файлы. Да, все 24 файла у нас лежат в папке. Здесь процедура отработала правильно, ничего здесь не поломалось. Так, мы смогли ускорить работу программы на 30% примерно, с 27 до 18 секунд. Да, на 33%, на 33%. Я считаю это очень хороший результат. И на этом все. Пользуйтесь на здоровье. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто не подписался, пишите в комментариях, предлагайте темы новых видео. Еще раз всем спасибо. До новых встреч.